Крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Space Engineers и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и давай, конечно же, я начну с самых знаковых объектов, которые появились на моей базе. Опытный глаз, наверное, уже успел отметить вот это вот новое совершенно здание. Хотя она у меня и была уже в прошлых сериях Я его достаточно давно начал строить Это так называемый медицинский а, пункт Либо же комната отдыха Пробраться туда можно следующим образом Как ты, наверное, помнишь Здесь у меня есть такой своеобразный мини-гараж Я тебе его показывать не буду Единственное, что у нас здесь поменялось Так это я убрал вот эту вот установку Которая была посередине вот этой всей комнаты И она очень сильно мне мешалась В итоге панельку с нее информационную Я решил переместить просто-напросто на, на стену А саму установку к собачьим решил разобрать и упаковать а, в свои а, контейнеры как всегда тут музычка играет, но мы пойдем с тобой посмотрим на совершенно новую а, комнату, чтобы туда попасть достаточно зайти просто вот сюда и вот здесь вот по туннельчику. быстро быстрым шагом или же бегом мы пробираемся вот в этот вот медицинский отдел, он так и называется. Ну что ж, попадая сюда, у нас все автоматически, друзья, включается свет и воспроизводится музычка, и мы можем подлечиться и расслабиться после тяжелого трудового периода. Дня. Ну и, конечно же, расслабиться, почилить вот в этой вот совершенно новой модной комнатке, где у меня, как ты видишь, расположились куча всяких разных инновационных штуковин, а конкретно всяческие различные производители а, пищи. Да-да-да, здесь у нас какие-то компоненты для готовки производятся также. У нас здесь имеется специальный медицинский в котором можно изменить внешность твоему персонажу, ну и также можно здесь подхилиться и восстановить энергетический э, запас. Вот такая вот, знаешь, расслабляющая у нас пиратская космическая музыка играет, под которую я и балдею. Тут у нас находится еда вот в этом контейнере, можно подкрепиться в случае чего и так далее. В принципе, здесь больше смотреть не на что. Вот такой вот у меня получился а, отдел для отдыха. Вообще, я вновь вынужден был прибыть на свою базу для того, чтобы запастись а, ресурсами. В частности, мне нужно огромное количество кобальта. Ну и также, конечно же, золотишко мне а, не помешает. Попадая в индустриальный наш цех, здесь мы можем наблюдать спокойненько за переработкой тех или иных Компонентов. В данном цехе у меня стоит несколько очистителей, а конкретно всего лишь два. Да, я, конечно же, понимаю, что этого недостаточно для обработки больших ресурсов, особенно когда ты играешь на высоком уровне сложности, как я. Но, тем не менее, мои, а, мои значит, очистители справляются. Здесь у нас идет переработка кобальта в промышленных масштабах. Уже мы накопили 21 1000 кобальта и 168 коруды у нас осталось. Также я смотрю золотишко. Надо бы, кстати, да, вот этот вот очиститель пустить все-таки под золотишко, потому что золото там, куда я его повезу, мне очень сильно понадобится. Но единственный минус в том, что там, куда я поеду и повезу золото, его там достаточно сложнее найти, нежели здесь на планете Земля. Ну что ж, покидаем цех переработки, переходим мы, значит, в наш самый большой, наверное, цех. Это производственный цех. Ну я все, ребятки, это показывал. Если кто-то хочет в деталях что-то посмотреть, давай я сейчас включу свет, чтобы было а, не так тоскливо. А, производственный цех здесь мы производим. У меня тут стоит просто невероятных размеров сборщик, да, сборочное кольцо из четырех сварщиков на сенсорах. Они-то мне и помогают варить различного рода структуры, в том числе и вот такие вот большие корабли, который я тоже сварил именно на этом большом э, сборщике. Да, вот этот вот аппарат я сварил полностью на том большом сборщике. И он целиком и полностью поместился, несмотря на его немаленькие размеры. Продолжаю я здесь строительство своего цеха. Э, вот здесь я уже, как видишь, э, сделал наброски будущих стен. Рассматривая какие-то кардинальные изменения, я наконец-таки сделал вот здесь вот лестницу в небо. Она именно ведет у нас на посадочную площадку нашего буровика. Да, вот тут вот, если мы аккуратненько поднимемся, хотя, естественно, можно без проблем залететь на ранцы, но мне пореалистичнее и поприкольнее, чтобы было главное, да, поэтому я извращаюсь иногда и делаю вот такие вот сложные конструкции. Ну, как сказать, сложные так, чтобы было более-менее правдоподобно. То есть по этой лестнице, да, мы забрали с тобой оттуда снизу, вот сюда вот на площадку для нашего а, буровика. Да, сюда, собственно, мы поднимаемся, садимся в наш буровик и айда, пошли добывать э, ресурсы Которая находится неподалеку Насчет бурения я наверное как раз таки Сейчас этим и займусь Ведь мне для того чтобы эту базу Как следует продолжать строить Необходимо огромное количество Ресурсов а именно таких Ресурсов как простые Железные слитки Которых у меня тоже не хватает Варить здесь как ты наверное уже понял Нужно достаточно много А так как я играю на хардкорном уровне сложности Варить нужно еще больше Конечно же не забывай что я играю с большим количеством модов. И одной фишкой из вот этих вот полезных модов я хочу выделить вот эту вот восстанавливающую, ремонтирующую док-станцию, да, которая мне, теперь находясь на станциях, я очень сильно помогает ремонтировать и строить какие-нибудь объекты. Ну и вот, друзья, конечно же, гордость моего строения это вот такой вот монстр-трак, я его называю под кодовым названием. Наверное, уже опытные догадались, кто меня давно смотрит. Этот, ребятки, монстр трак называется Фура. Я его тоже проапгрейдил. И сегодня мы с тобой его заведем и прокатимся на месторождение э, железа, наверное. Так, где у нас железо? Давай мы сейчас с тобой посмотрим. Так, ставим меточку. Где-то оно у нас тут было. Это я точно помню. Серебро, никель, железо. И вот это вот железо, по-моему, то, что нам нужно отображаем на экране и вот нам нужно 2 километра точнее полтора нужно километра пропилить для того, чтобы достичь этой э, цели. Да, друзья, фура, как видите, я ее очень неплохо так проапгрейдил, она теперь стала намного красивее, чем это было раньше. Крылья, друзья, крылья я наконец-таки поставил, не было крыльев, смотрелась она очень ущербно, без крыльев надписи поли прилепил, вот такие вот блатняцкие э, дисплейчики поставил, ты только посмотри, прям сам не нарадуюсь, какого классного Качество эта машинка у меня получилась. Ко всему прочему, я сюда также и поставил еще оружие. Зачем я его сюда поставил, я точно не знаю, потому что это автомобиль в основном чисто для перевозки каких-то тяжеленных грузов. А, но, тем не менее, как я посчитал, вполне вероятно, что оно мне когда-нибудь пригодится в какой-нибудь серии а, моих выживаний по космическим инженерам. Так, ну что ж, мы вокруг да около, давай мы с тобой сейчас припаркуем на нашу фуру а, какой-нибудь уже а, дрон, ведь мы как будем У нас фура-то не умеет добывать ресурсы А если мы посадим дрона а, На ее крышу То тогда без проблем Так, ну что ж, заводись вот таким вот образом у нас открыт, откидываются крылья. Это для того, чтобы мой, более проще нам можно было залазить в кабину. Так, и что я еще хотел? А, и еще я хотел открыть заднюю крышку. Так, подожди, крылья мы открыли. Заднюю крышечку мы тоже открываем для того, чтобы припарковать наш а, дрон. Так, ну что ж, сейчас, наверное, мы с тобой давай зацепим дрона. Руками, друзья, я давно практически ничего не делаю, потому что, ну, руками на хардкорном уровне сложности выживать очень сложно и особенно таскать тем самым маленьким инвентарем, который у меня имеется, это просто извращение, поэтому я предпочитаю все делать вот на таких вот э, дронах, да, как, например, вот этот, на котором мы сейчас с тобой летим. Так, ну что ж, давай мы сейчас пристыкуемся куда-нибудь вот сюда вот. Для этого мне нужна задняя камера, давай развернемся. Так, так, так, так, так. Пристыковочка у нас идет аккуратненько. Да-да-да, нам нужно подлететь вот к этому вот коннектору. Так-так-так, секундочку, сейчас мы поймем, законнектились мы или же нет. Поднимайся повыше, что-то я не пойму. Так, еще, наверное, повыше надо сделать. Да, вот таким вот образом мы встаем. Да, и давай-ка мы сейчас с тобой грамотную процедуру приконнекчивания сделаем. Раз, все, отлично. Попробуем посадить его аккуратненько, да на этот вот а, коннектор. Если честно, я тут немножечко поменял коннектор. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, отлично. Как нужно сел. Да-да-да, все правильно я сделал. Коннектор я поменял, да. Если кто уже наблюдатель, наверное, заметили, раньше у меня коннектор стоял вот здесь, вот немножечко правее. А, и их было два штуки. Я посчитал, что мне, в принципе, одного достаточно, потому что, ну... Два дрона вряд ли я когда-то буду Перевозить, да а, Два коннектора, точнее два соединителя Мне тоже, соответственно, нафиг а, не нужны Просто занимает место, поэтому я решил Сделать вот таким вот образом Погнали добывать железо Садимся в кабину, вот таким вот образом У нас выглядит вид из кабины Ты посмотри, какая красота Теперь, знаешь, см смотри, вместо второго Сиденья, у меня здесь раньше было просто сиденье С которого даже нельзя было рулить а, Толком нельзя было какие-то команды а, Ставить на него, а теперь я поставил точно такое же точно такое же сиденье как у меня вот здесь и я думаю что это было гораздо лучшим решением чем было до этого так ну что ж давай мы с тобой сейчас будем заводиться опускаем крылья так сказать, закрываем защиту. Дверь, если честно, я пока не буду закрывать, потому что у меня с вентиляцией здесь не все так хорошо, как ты думаешь. На приборах можно, смотри, отслеживать, как у нас заряжены батарейки, объем груза, какая у нас масса, скорость, а также пристыкованную структуру. И то самое время, в которое я снимаю, можно тоже подглядеть. Так, ну что ж, давай-ка мы с тобой, наверное, уже прокатимся. Вот такой вот вид сделаем мы от третьего лица. Во-первых, что нужно сделать, это, конечно же, поднять немножечко подвесочку, хотя бы на 5%, да, заводим нашу колымагу, ой, это я наоборот выключил ее, снимаемся с ручника и поехали, черт возьми, да, наконец-таки, друзья, первый раз я после апгрейда выгоняю эту фуру, давай посмотрим, как она четко у нас катается. Ай да балдежный просто механизм у меня получился. Почему именно фура, а не вот тот вот буровик, спросишь ты? Ну, Во-первых, фура, она идет немножко поэкономичней, да, и перевозит она в два раза больше а, руды, чем вот тот вот а, буровик. А на буровике еще нужно уметь а, на том а, добывать, потому что он у меня тоже немножко не, оптими не оптимизирован, как нужно. И если он окажется в неумелых руках, то его можно спокойно за 3 секунды практически просрать и ничего на нем а, не добыть. А здесь более как-то я себя не чувствую в этом транспорте, ну, потому что просто-напросто колеса это гораздо надежнее, что ли, чем летательные какие-то движки. Многие со мной не согласятся, и это правда, но тем не менее. Что ты, зритель, думаешь по поводу вот этой моей разработки? Напоминаю, что все разработки во всех моих видосах, особенно те, которые касаются творческой какой-то составляющей, я делаю своими собственными руками. Это, друзья, не какой-то скачанный, готовый рабочий вариант, нет. Вот этот автомобиль я создавал своими руками с полного... А, нуля, смотри-ка, здесь даже, знаешь, что есть? Я тебе сейчас продемонстрирую Здесь даже есть вот такая вот штука, как сигналочка Да-да-да И она сигналит, черт возьми Всем привет, добро пожаловать Да, едем, едем, друзья, мы дальше Вот нам осталось совсем ничего Сколько-то, 500, по-моему, метров нам осталось Сейчас доедем да, и будем добывать Ой-ой-ой-ой, стоять, чуть в яму не угодил Я забыл, что я здесь расширил эту ямку для того, чтобы у меня большой буровик сюда смог залетать. Да, я пару раз сюда прилетал на нем. Вот, и поэтому у меня явка здесь стала гораздо а, больше. Тадамс, все, друзья, встали. А, сейчас будем немножечко а, соблюдать технику безопасности, уже работать. Во-первых, для того, чтобы работать, нам нужно сначала закрепиться. Так, подожди, выдвигаем для этого поршни. Вот, видишь, у нас внизу поршни пошли. Оп, все, наш, как говорится, аппарат встал просто-напросто колом. Он никуда не поедет, даже если мы отожмем парковку. Парковка отключена, но он не едет, потому что мы встали на магниты, просто примагнитились к земле. Это нужно для того, чтобы а, все-таки соблюдать технику безопасности, иначе когда у нас будет достаточно большой вес наверху и вообще в контейнерах, Наша фура может просто-напросто укатиться в эту яму, пока мы будем собирать э, там ресурсы. Так, ну что ж, вторая стадия. Нам нужно отконнект, отконнектить нашего э, дрона. А вот это уже немножко посложнее. О, них хрена себе тут дырочка. Бабам, нифига себе, я чуть ноги себе не переломал. Вот такую мы здесь дыру раскопали. И это все ради вот этого вот пласта железа, который у нас здесь находится. Так, ну что ж, заводим нашего дрончика. чтобы все видеть, включаем, конечно же, свет. И желательно нам тоже горизонт, чтобы здесь у нас присутствовал. Да, для того, чтобы мы не перевернулись куда-нибудь. Ну и все, потихонечку начинаем процесс. Процесс у нас здесь несложный, да. Нам всего лишь все, что нам нужно, это просто летать здесь и добывать вот это вот железо. Ну что ж, машинку мы заполнили. Это у нас, можно сказать, последний а, полный дрон. Которую мы сейчас пристыкуем аккуратненько. Надеюсь, ничего не поломаем, не побьем. Вот так вот. Раз. Отлично. Ну и, конечно же, отстыковываемся от его бурящей установки. Так. И подлетаем на место, где и должен сидеть наш дрон. А конкретно вот на этой посадочной площадочке, Вот На этой стыковочной платформе. 100% объем груза. 168 тысяч у нас а, находится в наших внутренних ящиках. Ну и давай начинаем процесс а, сворачивания. Закрываем сначала, опускаем крылья. Раз. А дальше мы, значит, а, отпускаем поршни. Это два. Ух, как присел наш крузовичок. А как наша фура напряглась? Ты посмотри, а 250 тонн все-таки общая масса стала... Обычно она у нас в неснаряженном состоянии около 55 тонн, насколько я знаю, весит. А тут аж 250. Так, заднюю ось немножко приподнимаем. Переднюю, еще немножко заднюю, для того, чтобы мы могли нормально вести а, этот нелегкий груз. Ну и, конечно же, предпочту выставить мощность колес а, до 64%. Отлично. Ну что ж, поехали на базу, что я могу сказать. В принципе, здесь мы работу свою а, закончили. Вот такую я дверь, смотри, загубенил. Как можно отсюда наблюдать. Достроил я внешнюю все-таки дверь. Вот так теперь она у нас выглядит. И сейчас аккуратненько давай задницей мы а, заедем сюда на платформу. Вот тут за... вот у нас значит специальная рампа, сейчас на которую мы с тобой поднимемся. Так, стоять, стоять, стоять. тяжелая бить, машинка. Тяжело я нагрузил. Но я неспроста не выставил мощность э, колес побольше Для того, чтобы можно было Вот из таких положений хоть как-то выруливать Иначе бы я просто-напросто не затянул Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп Надо ворота открыть Так, ворота у меня здесь, к сожалению, пока что не автоматические Поэтому мы все открываем вручную, да Вот такая большая у меня теперь тут гаражная дверь Располагается, которая позволяет нам наблюдать более-менее целостную структуру, да, похоже на гараж. А то раньше все было в открытом доступе. Заходи, что хочешь, бери, что называется. Так, ну что, давай-ка мы сейчас тебя закатим. Блин, неудобно здесь пролазить. Под крыло, наверх залезу я сейчас. Так, поехали. Ну и сразу же сейчас на разгрузочку наша основная цель. То, что мы сегодня с тобой Загрузили. Надо нам сейчас будет в общую систему-то и загрузить для последующего очищения, да. Потому что эту руду мы будем превращать в слитки, которые мы сейчас с тобой добыли. Так-так-так, подожди-ка. Выходим, двери закрываем. О, работает у меня тут автосварка. Тех, тех элементов, тех частей, которые мы повредили при эксплуатации. Так, закрываем ворота. Вот таким вот образом все у нас здесь работает. Да, вот там у меня, смотри, наверху стоит сварочник, авто, автосборщик, или как он еще называется. Э, Наносборщик, то есть работает на нанитах, тоже модификация у меня имеется, которые э, автоматически ремонтируют найденные поврежденные части. Подводим аккуратненько мы все это дело. Да, поэтому, ребятки, неспроста я здесь сделал... Несколько коннекторов на вход один и на выход Для того, чтобы при присоединенном вот этом вот устройстве до втором Можно было спокойно присоединяться первым Так, ну и давай посмотрим, где у нас тут а, сцепка Вот она, на троечку Раз, все, готово, друзья Ставим на зарядочку Заходим в кабину и можем спокойно проверить Как у нас обстоят дела с разгрузкой Вот сейчас мы видим 168 тысяч ну, это мы, так понимаю, разгружаем пока что еще контейнер моего дрона. Точнее, да, контейнера бура. А теперь, как видишь, уже пошла разгрузка а, железа. Отлично. Так, давай-ка выходим. Открываем крылышки, чтобы можно было удобнее выходить. Сейчас пойдем, наверное, зарядим мы с тобой все-таки наши баки. Ну и, мы, наверное, будем закругляться. Давай посмотрим, куда у нас поступает привезенное железо. Давай пройдем с тобой сейчас через батарейный отдел. Так, вот тут у нас с энергией, посмотрим, все в порядке. Или 8,3 э, мегаватт в час. То есть достаточно э, немаленький сейчас у нас заряд моих батареек на базе. Вот здесь вот информацию. 221К руды не обработаны. Я бы, наверное, немножко поставил на обработку. Да, у меня сейчас весь приоритет сделан на то, чтобы у меня вот эти очистители обрабатывали кобальт. Но я, наверное, в один из них все-таки помещу... Большую железа, потому что мне нужно оперативно из железа делать что-нибудь. Так, и вот еще немножко, давай, вот так вот запихнем. Отлично, пускай обработка идет полным ходом, потому что я смотрю, у меня а, железо очень маловато. Вот сейчас только что пошло, видишь, на прибыль вот на полоска железа. 267к руды, отлично, я надеюсь, мне будет более чем достаточно для того, чтобы свой вот этот завод доделать. Ну и пойдем мы с тобой сейчас заполним тогда баллоны водородные нашего с тобой скафандра. Сразу же мысль такая у меня, значит, возникла в голове, почему бы не сделать прохождение вообще без джетпака? Что ты, зритель, думаешь по этому поводу? Напиши свои размышления. Выживал ли ты вообще без джетпака или это фишка? всегда оставалось с тобой при твоем выживании. Заряжаем все свои баки. Восполняем здоровье. Ну и, наверное, на этой торжественной ноте да, мы сегодня будем загругляться с тобой, дорогой мой инженер. Спасибо тебе большое, что смотрел. В следующих сериях я тебе постараюсь продемонстрировать свою космическую базу и свой большой космический корабль, который я строю уже на орбите этой а, планеты. Ну что ж, спасибо тебе большое за просмотр. По традиции не забывай ставить лайкосики, подписываться на канал. Еще обязательно увидимся и услышимся продолжение, конечно же, следует...